Для меня вот это путешествие с Борисом Григорьевичем по Санкт-Петербургу было как раз вот то, что было для меня необходимо. Потому что я уже не один раз бываю в Санкт-Петербурге, уже все туристические ключевые места обошла. Поэтому мне хотелось именно вот какого-то погружения, именно погружения с точки зрения Петербурга. Поэтому, конечно, Борис Григорьевич для меня находкой. Больше всего... я я по всему миру, мы все с ездим, мы, я выискиваю очень долго таких экскурсоводов, это, поверьте, очень нелегко. Что Борис Легонича, она удивила, поразила, вдохновила, опять-таки, на следующей поездке. Ну, Во-первых, конечно, абсолютно энциклопедичная, абсолютно. Я сделала это вывод прямо в первой экскурсии, потому что на любой объект, на который сын тыкал пальцем, у него был долгий рассказ, рассказ с фамилиями, с датами, с конкретными историями, ну, как раз то, что является вот зацепкой для отложения где-то в памяти, именно вот этого, например, объекта дома, памятника или чего нибудь еще. И а еще, конечно, безусловная любовь к городу, это подкупает всегда, и может быть, это даже самое главное, когда ищешь экскурсовода. Ну какая-то внутренняя интеллигентность. Вот для нас это важно, что вот человек именно вот обладает этой внутренней интеллигентностью. Поэтому, конечно, вот мы совпали в этом смысле. И это наш экскурсовод или гид, или э, проводник. Ну, может быть, может, сталкер. Поэтому, конечно, надеемся, что он нас не бросит. И э, э, будем планировать еще поездки в Санкт-Петербург. И очень рассчитываем на его помощь.